Сейчас шел за хлебом и думал, а зачем я вообще снимаю эти части? <как> мне оно ну, как бы и не надо, вам тем более не надо. Но мне пришла такая мысль в голову: вот люди пишут книги, да? А их кто-нибудь читает? И вы их никто не читает. Особенно биоэлектристику. и все это высосанное из пальца, придуманное надуманное. Зачем? Не знаю. Деньги там они зарабатывают на этих. но ну, а как они зарабатывают, если никто не читает? Вот у меня э, там накопилось, может, что, стук, что, кни, книжек. Я не знаю, зачем покупали, вот, эти книжки. но ну, лежат они. Вот я их, конечно, не читаю. хотела бы почитать, но нет времени. Я их использую, чтобы разжечь печку. Потому что газеты не накопишься э, при моих финансах. Вот. Вот поэтому снимаю. Я не знаю. Пока... Руки как бы тянутся к мобильнику. Буду снимать. как Будет тошнить от этого. Не буду снимать. Хотите смотрите, хотите нет. Ну, я думаю, может какую-то копейку с Ютуба при подключении монетизации я буду иметь. Ну, наверное. А может нет. Я не знаю. Конечно, конечно хотелось бы побольше. Хотя бы, чтобы, ну, тысяч, хотя бы 10-15 зарабатывать с Ютуба. моей пенсии. Это было бы хорошо и дай бог каждому кто плохо живет кто живет так как я почему я показываю на когор ну не знаю просто так камера выбрал да купил когор вы можете спросить а что ж ты такое бедное купил когор а вот это первая бутылка за год может ее больше и не будет я ж не то что не только так что купил и выпил нет, она купил, ну и стоит. Дело в том, что я зашел в магазин. Нет, дело в том, что в прошлом году я брал, только квадратная она была. Почему? Ну, очень холодно. Я выпил там пол бутылки и пошел в прорубь ночью. Не к проруби, не купаться, а просто снимать. И у меня там съемки есть. А потом половину еще выпил, и на следующий день пошел и снимал. Мне было интересно. Это как в деревне для меня шоу. А для некоторых тоже шоу. Ну, очень холодно. А почему? Ну, вот оно вот такое вот. Если уж вообще без развлечений жить, то нахер ну, и вообще жить. Что это, напьешься что ли? Тут все 10% так, для настроения. Вот собираюсь 18-го, около 12-ти, тяпнуть, там 20 минут ходьбы и пойти туда, ну для поднятия настроения. Если настроение поднимать, я говорю, можете вообще не жить. Вот я взял, и она стоит, может вообще больше, ни одной не возьму при моих-то финансах. Ну, стоит, вот зашел в магазин, была квадратная, там какой-то святой был нарисован с ореолом на голове, и стоила она 185. Я так бы смотрел, смотрел, ну жалко денег, ну, ну, ну ладно, еще время как бы терпит. Через неделю прихожу, а 185 нет, есть вот за 200, по-моему, 8 Смотрел, смотрел, ну, блин, сейчас, думаю, за 208 не возьмешь, вообще ничего не останется. Но это не с, со святым, тут купола, она может быть, еще вкуснее. Вот я в том году брал квадратную бутылку, но мне не понравилось, там невкусное вино. Что сейчас... Вот могу сказать, вот мачи мачеха, что и надо, я не знаю, и поливаю, и удобряю, и на свет, и от света, и на печку, блин, ну, не хочет расти, и все, что и надо, хрен его знает. Может, уже время подошло, я не знаю, как она растет. По весне я ее выкопал, вот сначала подснежник распускается, а потом мать и мачеха после них, после него распускается, там листьев нету, просто стебель и цветок. А это не знаю. Он не цве... а, один раз цвел по-моему, и все. Я принес его домой с магазина, чтобы он тут как бы меня радовал глаз. Он вообще за -за -за загнулся. И те там что-то загибаются, не знаю. Ну ладно, тут по утрам может быть и плюс 8. Ну там-то 20 градусов. Плюс. И все равно загибаются. Вот это, вот я не знаю, типа хвосты. Я даже можно поделить он от росточек. Вот. Не хочу. Пусть растет. Ну, растет. Вот досветку поставил сзади, чтобы не так темно было. С банки вырезал, с пива. Хороший, между прочим, фольга. Вот. Сейчас пойду снег чистить. Продолжаю снимать свою документальную видеокнигу. Кто-то на бумаге пишет. Я не писатель, я... А когда-то, кстати, хотел жур журналистом стать. Нет, это нафиг надо. Книги никто не читает. А вот... Мой, мои видео зарисовки, сколько там день за днем что ли называется, часть не знаю какая будет кто-то посмотрит и я даже э, увижу что несколько человек ну, не прочитали не посмотрели хотя бы от, от корки до корки, хотя бы зашли туда почему я показываю лопату вот эти лопаты я продавал хорошая пластиковая лопата с ручкой все но тут э, существенный недостаток, что вот здесь вот, э, вот здесь вот, э, стояла такая, ставят такую алюминиевую, сдюрали, ёпта, сдюрали, ну конечно она стерлась, если продолжать в таком состоянии, вот в таком, знаешь, вообще пластмасс разрушится, поэтому я вот такую накладку сделал и вот на такие болтики взял, в четырех местах, сегодня с утра начал чистить, блин, двух уже нету, вылетели, поэтому нужно смотреть. Вот я взял новое, сейчас еще закреплю. Вот такую вставочку, кому-то пригодится, обязательно. Вот есть вообще не то, что сдирали тут вставочки, а просто жести перегнуты, это вообще говно. Сразу выкидывайте, ставьте вот такую пластину, и будет она вечно у вас. И ничего не лопнет, и будет все хорошо. Память кончается, ну ладно. Это я дома почистил снег. Ноги замерзли. Особенно правая вот эта. Сколько там был? Не знаю, час что ли? Ну, пальцы отнимаются. Сейчас вот скипячу воды. Погрею в тазике. Ну и снова пойду. Кто же за меня будет идти? Блин, вроде кроссовки зимние. И ноги отмерзли. Ну это ладно. А что я хочу сказать? А вот я вспомнил. В одном из интервью Усоцкого спросили. Какая у вас самая... Такая отрицательная черта в характере человека, он говорит, равнодушие. Вот у меня тоже. Я, конечно, под Высоцкого не кашу, но равнодушие, вот я сталкиваюсь, я массу вам примеров могу привести отрицательных. Ну вот, чтобы не затягивать, приведу два примера. Когда-то давным-давно, это был, наверное, 96-й год, 97-й, 98-й, скорее всего, наверное, 97-й или 98-й, я стоял на рынке, а там такая ситуация была, дневной рынок у нас был с 9 до 3, вот, а потом э, э, торгашки собирались, вот человек по 5 Садились в Микрик и в 11 вечера выезжали на ночной рынок китайский, где там брали оптом <coughs>, тряпки, шмотки свои. Ну и попутно я иногда ездил, чтобы подобрать товар. Но, ну, правда, я тряпки не брал. Я брал изоленту, кипятильники, чайники. Ну, такую вот, бытовую технику. Электроплитки китайские вез. Э, такой по мужской части. Ну и вот, значит, в 11 вечера мы сели. В 2 часа ночи туда приехали, с 2 часов ночи лазили до 6 утра, собирали товар, полные сумки, в микрик большой загрузились и выехали. Это был где-то ноябрь, еще снега не было, но уже было довольно прохладно, так где-то, ну, может минус 5. И вот едем мы, где-то было часов наносим. Так рассвет чуть-чуть брежел. Бабы уставшие, там что-то переговаривали, с полусона там засыпали. Я ехал с водителем впереди. И вдруг я смотрю, летит НЛО. Почему НЛО? Ну, потому что в сумерки, непонятно. Во-первых, там ничего не мигало. Летел низко, над дорогой наискосок. Как раз навстречу нам, и чуть-чуть под 45 градусов наискосок. Это был не вертолет, потому что... Он летел быстрее вертолета и не мигал, и не похож был на вертолет. Это был не самолет, потому что самолет так медленно не летает, опять же, без мигалок. И какая-то форма вообще странная. Я тогда сказал, смотри, НЛО, НЛО, давай остановимся, посмотрим. А теперь равнодушие, чтобы бы сказали, как остановиться, а нам же, а как ехать? Нам же надо ехать, нам же надо успеть... и доехать, разложиться там, торговать, не-не-не-не-не, понимаете, вот такая ситуация, ну, говорит, семеро одного не ждут, Но если весь автобус против меня, водителю все равно, ему платят, да и все, скажут, стал, ну, он стал, станет, скажут, поехали, поехал, скажут, влево, ну, влево, ему что, вот все же деньги заплатили за проезд, ну, конечно, ну, может быть, тоже остановился, ну, как, все говорят ехать. Значит ехать. И Им неинтересно НЛО. А вот интересно спросить, если бы вообще инопланетянин стоял бы возле дороги и голосовал бы, типа, с улыбкой. Ну, давай, пообщаемся, все. Тоже сказали бы некогда. Суки. Вы понимаете, я вот по чем Высоцкий, говорю. Он же официально это. И могли бы по телевизору показать и везде, но он же все-таки Высоцкий. А я что? Я никто. Поэтому я говорю, как есть. Сволочи. Ну, ло, летит, им эм, похер это все. Равнодушие страшное Второй пример. Это уже вот в том году был, да, в том году, летом где-то. У меня магазинчик, если кто не знает, обанкрочившийся. И за пять этих равнодушных людей, кому... ну, все равно, вот по 100, по 200 машин мимо проезжать. Ну, неужели ты, сука, не видишь, что магазин новый открылся? Им похер все. Ну, абсолютно равнодушная Ну так вот Никого нету нету и вдруг приезжает Мужик на Ниве Ты знаешь это самое Мне нужна корзина сцепления На Ниву у тебя есть Я говорю Ну это ж во первых не Во первых это не автомагазин Я никогда автомагазином не был Во вторых чего ж ты сука ко мне приехал А хочешь подешевле взять Ну вот подешевле да Все ищет где дешевле я говорю, да нету корзина сцепления, вон цветы бери. Что он ответил? А мне, говорит, цветы неинтересны. Вот опять же вопрос обравдывший, а что тебе, сволочь, интересно? Ах, корзина сцепления, а кроме корзины той, тебе что-нибудь, сволочь, такая, интересно? Ничего неинтересно? Ну, по-моему, вообще ничего не интересно. Вы понимаете, есть люди пожрать и поспать. Вот у него три точки. Дом... Работа, магазин, дом, работа, магазин, дом, работа, магазин. И больше ничего не интересует. У меня, кстати, и в родне такие есть. Они не смотрят телевизор, они радио не слушают. Ну ты включишь радио, радио же есть. Ну включи радио, пусть не только музыка играет, но и новости послушать. Им не интересны новости. Им не интересны время программа Хотя там вранье, но все равно. Где пожар, где самолет упал, где там что происходит. Им ничего не интересно. Их спросишь, а кто там? Они кроме Путина же никого не знают. Хе -хе -хе. И так многие люди. Я по своей дороге знаю, а вот по чужой-то не знаю. Вы на себя посмотрите. Вот кого кроме Путина вы знаете? Ну был Медведев, но сейчас мешусь. На дальше кто? Ничего не интересно вам. Понимаете, вот, вот о чем мой крик души. Чтоб наконец-то дошло, я не знаю, может штук 10 посмотрят вот это вот, мое видео, да хоть немножко мозгой станут крутить гаджетоманы, блядь, У вас мобильник отобрать, и вы завтра сдохнете от тоски. Вы голову включаете, как раньше жили без мобильников, ничего, все нормально. Сейчас отбери мобильник и умрет он, смешно. На себя смотрите, слушайте новости. Вот что я хотел сказать. Не будьте равнодушными, не будьте биороботами. Пожрать, поспать, вы поработать, чтобы немножко денег заработать. Вам что нужно? Хлеба и зрелищ. Вот раньше был такой момент. Хлеба и зрелищ. А сейчас, ну, перефразирую, а конкретно сказать. Денег вам нужно. И шоу, и все. Больше ничего не интересно. Вот шоу и все, блядь. И денег побольше. Вот вся ваша сущность. И это, между прочим, политика Путина. Вот и при Путине вы такими стали. Раньше же люди другие были. Раньше их что-то интересовало. Ничего не интересует, только деньги и шоу. А человек нормальный а придет, вы же его не будете слушать. Кстати, вот я вот только что вспомнил, Значит, я читал, это было в Древнем Египте. И можно сказать, что человек не меняется. Был какой-то философ, я забыл, как у него там фамилия была, или не фамилия, или как звали его. Вот, философ мудрый, вышел на площадь и стал произносить умные речи. Не сказано о чем и что он говорил. Просто вышел на площадь и стал говорить. Люди равнодушно шли мимо него, и никто его не слушал, мало ли что там гундосит, понимаете, чтобы умного человека слушать и понимать, и восхищаться и его умом, и то, что он сказал. Нужно же понимать это. А для этого нужно быть умным таким же. Ну и что? Ну, мимо шли. Что он делает? А он достал член и начал дрочить. И вот тут собралась толпа. Зрители, зевак. ни хрена себе, мужик голый, дрочит. Это же интересно, это ж надо посмотреть. Понимаете? Ну нашлись, конечно, дамочки какие-то, которые сказали: "Ты чё, бессовестный, ты что делаешь, ты что это? Ну прекрати". <coughs> На что он сказал: "Я просто хотел вам показать, чего вы достойны, понимаете? <coughs> как хорошо сказала. Вот что людям нужно. Вот член, вытащи, подрочи, тогда да, это им интересно. А если что-то умное говорит, нет, это не интересно." Еще я вспомнил только, что вот есть в интернете сайт, я не знаю, вы заходите туда или не заходите. Я захожу туда, ради интереса. Мне уже больше 60 лет. Ну просто это какой-то импортный сайт, не знаю, в какой стране. Но дело в том, что регистрируешься там и зарабатываешь деньги. На чем? Ну сиську показал, письку показал. Тебе деньги платят за это. Кто хочет, может даже поебаться там. Понимаешь? И групповое там есть, и деньги платят. Так платят хорошие деньги. Там когда деньги им скидывают, там видно, что денежка им пошла. И, и платят довольно приличные деньги. Что опять же? Развлечение. Вот он телевизор включил и смотрит, как другие любовью занимаются, сексом. И отец занимается сексом и деньги получает. То есть и удовольствие получает, и деньги. Вот сущность людей. Что у нас, что за рубежом равнодушие полнейшее. Что-нибудь умное, так никого не найдешь, желающих. А всякую херню, блядь, пожалуйста. О чем это говорит? О низком интеллектуальном и нравственном уровне нашего общества. Вот к чему нужно идти. Они сколько денег там заработать? Идут куда? В полицию. Почему? Вот там хорошо платят. В юристы идут. Хорошо платят там. Депутаты идут. Я что-то слышал 5 миллионов и будешь депутатом Государственной Думы. Нормально? Ну, а там по 500 тысяч в месяц плати. Ну, свое, как бы, вернешь в скором времени. Нормально? Нормальный ход. Вы не смотрите на мои тапочки. Вы слушаете мои мысли. Я специально камеру не отвожу. Вы учитесь думать. Вы просто глаза даже закройте и слушайте меня. Вам не обязательно смотрите. А то привыкли глазами все. Глазами это шоу. Вы умом слушайте, понимаете? а Не глазами. Посмотрел температуру. Минус 32 утром. Солнце еще не устало. <coughs> вот, пару слов, почему у меня был миллион и почему его сейчас нету. Ну, во-первых, это было в 2013 году. Вот. Потом все хуже, хуже, хуже, хуже, хуже, хуже, хуже. С каждым годом. И вот, собственно, дошел до дна, по-моему. Вот. Куда делись деньги? Каюсь, любил пиво пить. Но ну, не водку же, пиво. Берешь утром, три бутылки по полтора, пару глотков сделал, и в огород. Работаешь полчаса, жарко. Пришел к холодильнику, пару глотков сделал, и опять работа. Я работал все время. Вот, Но это в основном. Иногда водку брал, я помню, водку брал с утра, три рюмочки, думаю, тяпну, пойду в огород поработаю. Три тяпну, ну все, и... Как за ухом просвистела, не в голове, не в жопе. Короче, всем рюмок вышел, и пошел я опять же работать. Я работал в огороде. Я никогда не пахаю, не пашу, не культивирую ничего механически. Только все вручную и траву тоже никакими гербицидами не обрабатываю. Все вручную. Вот. Но в основном пиво, пиво. Ну вроде бы, ну что там три бутылки в день мужику. Да что там она. Ну я, я же не то, что сижу и пью, пью, пью, пью. Просто жарко, но ну, можно воды попить, ну воды не интересно, пивка-то лучше. Пивка выпил и пошел работать, так весь день. День нормально, то есть ну, хорошее настроение, работаешь, там небо синее, птички поют, там иногда самолет пролетит, там машина проедет по улице, иногда кто-то что-то купит, ну вот. Так вот э, время проходило, но если посчитать, вот один день, а посчитать сколько я пива выпил, же вообще не знаю, тысяч на сто, наверное, Сначала бутылки-то сжигал, потом стал применять под цветочные горшки. Думаю, а что? Вот это не из-под пива. Это молоко. Я уже перешел на молоко. Раз в неделю беру молоко. Почему? А потому что в нем содержится кальция. Если вот это не будешь пить, то у тебя и зубы все повылетают, и кости становятся хрупкими. Где-нибудь споткнешься, бац, и два ребра сломаешь нахер. Поэтому кальций нужен. Раз в неделю беру молоко, раз в неделю-другую беру сок. Сок тужину, витамины. Иначе сосуды будут хрупкими. И как моей бабушке было 85 лет, а она соков, я как вспомню, вообще не пила. У нее вены на ногах лопались. Она вот спит, ну все нормально. Становится, кровь вниз стекает и все. Сосуды хрупкие и лопаются. Она, она ноги бинтовала, чтобы кровь не шла. Так. Ладно, по пиву. Деньги ушли туда. Дальше что? Ну, а дальше вот начинается... Нет, ничего не строил. Никакие деньги? Машины не купил. Ни дом не отремонтировал. Чуть-чуть домом занимался там. Ну, это... Копейки. Самый большой уход денег у меня был 50 тысяч. Я сразу дал. Почему? А потому что тетя у меня заболела... Началось с того, что, говорит, пойду в магазин, голова закружилась. но ну, думаю, может от старости уже за 70 лет немножко. Вот, сяду на лавочке, сижусь. Потом все хуже, хуже, пошла в больницу, оказался, а у вас опухоль мозга. Вот опухоль давит на мозг, и все, и отключается, нужна операция. Она говорит, а сколько операция? Она говорит, 200 тысяч. Она говорит, приносите нам, мы хоть вам завтра операцию сделаем на эти 200 тысяч а если нету денег ну в общую очередь в общую очередь шесть месяцев ну это и кирдык короче и стали мы собирать собрали 150 а потом говорит игорь ну, наш вот 150 собрали а 50 не хватает Ты как я говорю, да, какие проблемы. хотя я денег нету просто я подумал это дете мне много дела я и обязан приютила там на пару недель, когда я устраивался в городе. Но даже не дело не в том, что приютила, не приютила. Просто родственница. Родственница. Надо помогать? Надо. Хороший человек? Хороший. Всегда по-доброму относилась. Думаю, ну сейчас вот денег у меня нет. Но сейчас эти 50 тысяч не дашь, которых у меня нету, Она возьмет, завтра и умрет. Из-за того, что операцию не сделали. И что, и с этим жить, что ли? Из-за меня, собственно. И человек умер. Хороший человек. Ну дал ей 50 тысяч. Ну, все, сделали операцию. Она еще жила. Ну, недолго, правда. Год. И все. А потом еще хуже началось. И все, и тети нет. Вот. А дальше что? Куда шли? Ну, вот жена от меня ушла. Ушла. Кредитов понабралась Дурацких кредитов. Почему? Ну, потому что, как можно вообще... Работаешь там за 30 тысяч... И брать кредит в полмиллиона. Ну как это можно? Причем на что? А вот сыну нужна машина. Ну пусть сам заработает сын. Нет, он без машины не может. Ну как без машины? Вот уже она умерла, да, уже и машины той нету. И три э, года прошло. Да прекрасно живет. И без машины все прекрасно живет. Так вот что получилось? <кх> кредит нанял, а его же надо давать. А деньги туда-сюда, и детям, и, и террепыры, и надо и дров привезти, и огород пахать. Ой, Игорь, ты знаешь, вот и, и, иду домой, даже там хлеба нету, корочки, ты мне ки, скинь что-нибудь. Ну, ну скину, скинул. Ну, скинул дальше. А дело там этот человек, который от меня ушел, да, ну, собственно, не то, что ушел, а бросил. Потому что я потерял работу на заводе. Вышвырнули просто, и все, работали. Практически вообще не было в городе. Практически. С населением 60 тысяч в городе, 40 тысяч, одновременно это при Ельцине, 40 тысяч стали безработами. Как там в жопу работа. Вот так мы жили, если кто не знает. Ну и все. Пришлось мне уехать. Уехать? А квартиру куда девать? Я переписал на жену. Я говорю, вот мои элементы, ты сдавай ее квартира там хорошая была квартира сдавай вот и элементы двое детей же появились ну и все вот и получается считай полтора миллиона просто подарил и переписал на нее да но она потом же подала меня на элементы элементы платил каждый месяц да я бы и так помогал нет элементы я с этими элементами с этой корочкой заплачены каждый месяц Должен был ходить в налоговую и отчитываться, вот я денежки заплатил, вот бумажка. Они прикрепляли к делу, смотрели как на какого-то изверга, который обидел эти бедную женщину. Вот. Ну а потом что? Дочка пошла учиться, опять мне звонят, папа, нужно за квартиру заплатить 5 тысяч. Не заплатишь, выкинут. А учиться что надо? Ну вот 5 тысяч и туда уходили. И так попутно что-то, то туда, то сюда туда 5000 сюда 5000 вот на разные нужды ну, сосед пришел ты же видишь как я плохо живу там жена не работает не, нет работы нету двое детей школьников и ты же видишь я как с работы на работу перебиваюсь там вот все время тут то, то, тот попросят сделать то этот но в основном сижу без работы тут подвернулась работы нужно 4000 чтобы Медицинскую справку взять. Ну, дал 4000. Ну, и все. Он исчез. Уехал куда-то. Вот. На рыбу, что ли, ловить. А дальше, что... Ну, другой мужик занял 2 тысячи. Два года не отдавал. А там, слушай, умер. Ну, и все, значит. А Еще там один что взял. Тоже взял просто, как бы взял цепочку там, еще что-то взял, какие-то запчасти и не отдает. И не отдает. Я думал, может, умер. Нет, год прошел, смотрю, нет, не умер. Все хорошо у него, даже пьяный был, даже бутылка в кармане. Даже пришел ко мне и что-то 10 карт разных, ну, типа ВИСа, показывал вот, на каждой карте. Кричал, что, говорю, что ты кричишь, ну, пьяный, кричал... Ругался на начальство, что мало платят, что обещали 100 тысяч, это как 30 заплатили. Я думаю, ну я-то причем. Не, ну человек пьяный, ему нужно выговориться. Дело в другом. Я говорю, ты же помнишь, что у меня занимал? А, да, да, да, помню. Ну, я говорю, так отдавать. Сейчас пойду в банк, сниму, деньги тебе принесу. И как ушел и все. И уже, да, вот год прошел. Уже год прошел, да. Вот. 13 января будет как раз и год. <смех> как его нету. Вот так вот денежки расходились, расходились. Ну а что я должен ничего не есть, что ли? Вообще? Как вы считаете? Я огород не пашу. Я деньги не, не плачу за это. Взял лопату и копаю. Никого, дрова там поколоть. Никогда никого. Все сам. Ну так вот деньги расходились. Покушать, не знаю, одеваться. и ничего не оделся. В основном, конечно, на пиво ушло и на раздавание денег. Вот миллион ушел за вот эти семь лет. Все. Сейчас надежда на цветы. Но, во-первых, они не растут. Во-вторых, я смотрю, что я как бы и не те цветы взял, которые нужны. Вот. И в-третьих, вопрос, будет ли покупать с этой тупостью бесконечно людей. Потому что было лето, я уже вырастил цветы. Они были хорошие, они прекрасные. Все. И, блядь, никто не берет. И перед домом выставил. Ну, сколько цветов? Ну, не знаю, может быть, 30, может, 50 разных видов. Не берут. Проезжал мимо на машине, посмотрел тупо, как тупая обезьяна тупыми глазами, и поехала дальше. Вот а цветочки им их не интересует. Это мужиков. А баба едет, она просто сыт заехать. А вдруг ее изнасилуют? Да нахер ты, ну, И И покупай и вали нахер. Вот такие дела... А какие цветы нужны? Вот я смотрел на ютубе ролики раскрученных цветоводов и проанализировал ситуацию, сделал вывод. Да, они успешны. Но почему они успешны? Да, они некоторые жили в деревне. Да, но, но почему они успешны опять же? А потому что город он, от них был в двух километрах. И они, сука, не в деревне торговали, а в городе. Да, тут близко. Раз и в городе. И торгуются цветочками. Тысячами! А, допустим, и НН, он вообще живет в городе, в Екатеринбурге. Как не продавать? Он тысячами продает. Не знаю, 20 тысяч, 30 тысяч цветов он продает. Да, тогда можно раскрутиться, Но когда ты, сука, живешь в деревне, бля, когда все нищета, с одной стороны, а с другой стороны, они ездят на джипах, И ни, вообще нихуя не надо. Нихуя на джипах. И непонятно, где они работают, за что они, на чем заработают, вообще непонятно. Главное, что они равнодушны, им ничего не надо. Вот, и дурдом будет опять же повторяться каждый год. Вот как 8 марта, блять, как будто, блять, они цветов никогда не видели. Вот нужны им тюльпаны и все. Вот один день торговли и все. Да вы же каждый день берете, каждый день берите цветы. Кроме 8 марта женщин все не существует? Вообще, забываете, что ли? Такая традиция у них. Как вот на крещение в пророк надо нырнуть. Так, блядь, на 8 марта цветочек подарить. А вообще так, посмотрите, в жопу кому эти не нужны цветы. Вот возьмет срезанный цветок. Через неделю он превращается в говно. И его выкидывают тоннами, блядь, на мусор. Особенно в городах это видно. Просто кучи, как Новый год, так кучи елок выкинутых. Как 8 марта, так куча этих тюльпанов или роз. Ну, разве так можно? Ну, ты возьми, я уже было видео, по-моему, у меня на канале. Возьми в горшочке. Вот на 8, к 8 марта его, допустим, э, цветок э, ты купил, раз только что расцветший, потому что его выгнали к 8 марта. И все, и пусть стоит на подоконнике. На следующий 8 марта он опять распустится в это же время, потому что год прошел, цикл, и он опять распустится. Нет, нужно свежесрезанный Почему? Да потому что трафаретное мышление И мозгов нет Поэтому я к какому выводу пришел? Вот так как другие делают Которые живут и торгуют в городах Так делать нельзя, мне лично А что нужно сделать? А нужно универсальное Делать, то есть <coughs> вот Садишь, садить нужно обязательно В горшок и никакой Срезки не нужно, вот человек приходит Мне нужно свежесрезанный Допустим тюльпат. хорошо Беру, чик вот тебе свежесрезанный, вот я захожу в магазин, роза стоит, но думаю, они какие, вот они натуральные или они искусственные, какие-то вот такие вот, как будто из материи цветной сделаны, и тем более подвявшие, ну правда, правильно, их же не день назад срезали, они может уже там срезанные стояли, потом тут еще срезаны недели, а почему не завян, потому что на химии напихали чтобы они не, не, не пропали. Плюс они в гроу-боксах стоят, там и освещение, и температурный режим, и влажность, и вентиляция. Вот поэтому они там еще живут, так вот, смотришь, трепыхаются. Вот. У меня такого не должно быть. У меня в деревне, это не только мне, вообще в деревне, в деревне должно садиться цветы в горшке свежесрезанные надо? На тебе срезал. В горшке надо? На тебе горшок. А чтобы и то, и то удовлетворять, нужно просто невысокие и тюльпаны, такие горшочные выращивать, и розы, и лилии. Вот на что нужно обратить внимание. И второй вариант, что нужно все-таки, я считаю, мне вот яблони в спрос есть. Яблони, груши, виноград, ну и так далее. Вот такой вот. Нужно просто размножать именно в этом направлении. Но денег нету. И что я скажу? Вот вы, дорогие мои, вот видите, как я живу? А никто ведь ничего не сбросит. А что? Не сбросит. А у вас что? Денег нету, что ли? У вас деньги есть. У вас денег есть больше, чем у меня. И никто не поможет. Никто! И я смотрел вот другие этажи. Ну, иногда так смотришь, вот карту там подсовывает свою на канале, э чтобы деньги... Я не считаю, что там хоть рубля ему перекинули. Хотят все бесплатно. Да все, чтобы... на Белой тарелочки с голубой каемочкой. А так, чтобы помочь человеку, нет. Я, я даже... Нет, а просто так, на всякий случай. На всякий случай номера карты. Вдруг кто-то найдется, сознательный человек. И скинет денежку. Она бы мне очень помогла. И на закупку луковиц э, Лили, У меня нету луковиц. Вот э, вы скажете, где ты брал семена... Ну, семена вчера прошли. Что дальше? Пришли. Ну, это всего лишь вот это заплатил за 1400 денег. Да, меня денег нету. Ну, а что, если... Э, ну, давайте вообще ничего не буду брать. Что же я тогда продавать-то буду? Откуда деньги? Ниоткуда. Нету их у меня денег. 30 тысяч осталось. И как прожить? Январь, февраль, март. Я не знаю, что в марте будут. Они вырастут или нет? Может... Вот какой красивый цветок, дай Бог, чтобы все выросли. Понимаете, все. Все. Вот с такой же красотой у меня были. Не в том, что одно нарисовано на картинке, но оно ж так не будет на... в горске у меня. Не будет. Хотя бы один распустился. И за что его можно продать? И вообще распустится или нет? И вообще будут ли люди брать его или нет? Просто посмотрят, а вот, денег нету. И пошла дальше. А мужикам оно нафиг не нужно. Вот как жить? А никто ни копейку не скинет на канале. Почему Зиганов не заходит? Что, ему не нравится моя песня о Путине? Это лучшая песня, такая сатирическая, юмористическая. Она не заходит туда. И ни один коммунист не заходит. А что, ни у одного, у всех коммунистов бедные нищие? Да есть. Ну, что же вы не платите? Что же вы не платите все <coughs> цветочники, у которых деньги есть? Этот теплицу держит, этот теплицу держит, зарабатывает хорошо. Она и на тут не выходит, нет. Я знаю, что если зайдет на мой канал, даже посмотрит, и все равно ничего не заплатит. Почему? А ну нафиг нас, ничего себе, какому-то чужому человеку что-то давать. А помогать надо или нет? И помогать хорошо, не так, что идете вы, нищий сидит там у церкви, ну 10 рублей кинули и все. Вы тысячу дайте ему, чтоб 10 тысяч дайте. Пусть человек уйдет довольно. Это не в Москве, когда по полу лимона, получает там в подземном переходе, Арендует ребенка у каких-нибудь бомжей, дадут ему наркотики, чтобы спал не, не вякал. Потому что будут люди идти, а ребенок будет, а, -а, -а там есть, просить, кричать. Они подойдут скажут, что ты, что ты, покорми ребенка своего, что ты? Так вот. чтобы ребенок не кричал, а типа спал, типа. Наркотиком напихают, вы вы не читали об этом? Ну так почитайте, бля. Я читал. Вот, и по пол полремона получают. Есть профессиональные безработные, да их крышут, те же менты крышуют. Все взять бы за жопу, да, через детектор лжи. Только через детектор. Не надо бить ничего, это можно бить и взять Путина. Яйца выкручивать. Он признается, что и американский шпион, и инопланетянин, и еще во многих грехах своих сознается. Кстати, в тех, которых действительно виновен, и в тех, которых не виновен. В чужих грехах мы это, это сознавались. Это еще Ю. Солюшковский строчку это написал. А в чужих, в чужих грехах легко мы соглашались. Ну что, темно, да? Вот примерно в это же время вчера э, сижу тут, пью чай, смеркается, вдруг бац, и часы меня вору, выключаются, и все полный мрак. Думаю, что такое? Такой был щелчок. Вот, значит, предположение какое? Выбил счетчик? Да, сработал предохранитель. От чего? А у меня все выключено. Я сейчас вскипятил, да и отключил. И сижу, минуту пью. Чайник отключен. Думаю, что такое? А единственное включение у меня в бывшем магазине, там плен 44 вата Подогревает растишки. Думаю, ну что там такая энергия? Энергии-то никакой. Встал. Подхожу к счетчику. Все горит. Выключатель. Бац. Опять бах. И меня опять его вырубает. <музыка> ну блин, нахерена себе. Открываю дверь. Еще раз его включаю. И вот здесь вот вот здесь вот у скрине такой раз искра, как бенгальский огонь, как новогодний салют. Только бах, вот так. Ну, что делать? Ничего, покопался в телефоне. Нашел электрика. Он говорит: я сейчас на шаре. Ну, приеду через час. Ну хорошо, приезжал. Я говорю: только фонарик возьми, нет, света нет. Хорошо возьму. Приезжать через час. Уже темно было. Вот, идет без фонарика. Я говорю, где фонарик? Он говорит: а вот, из кармана достает он вот такой вот. Пиздюлечка. Что я могу сказать? Во-первых, вот такое пиздюлечка Это только присветить. Вот. А ремонтировать нельзя. То есть приехал не ремонтировать. Ну, я же ему деньги плачу. Что пришел проблема. Ну хорошо. Вот зашли мы сюда. Я опять включил, он увидел вот это самое. А, вот это самое увидел, да. А дальше что произошло? получилось? Он фонариком светит. А фонарик разряжен. Ну, какого черта ты едешь на вызов с разряженным фонариком? Он берет свой телефон, начинает сюда светить, а и телефон тоже разряжен, потому что он весь день разговаривал. Вот такая, с одной шары на другую. Так что вы вот какой, идите в электрике, без работы не останетесь. Ну, и что? Ну, и что, свой фонарик, этот самый мобильник, присветил, что он сделал? А, он перекусил его, вот провод вот такой, да, он просто перекусил его. И из заизолировал концы. Весь ремонт. Уехал. Правда, с меня еще взял 200 рублей. Вот. А это уже я сам. Сегодня потеплело. Обычно было минус 30. Даже 32. А это сегодня что-то. С милостью. Где-то градусов 12 было. Сейчас 8 градусов. Просто вот такую сделал. Почему замкнула? Вот, кстати, вот эта вот проводка, вот такая вот, она еще столько же и сколько дому, еще с советских времен. Я только не понял ее сути инженеров. Провод медный, многожильный, сверху его была, видать, пластиковая основа какая-то у одного и второго провода, и сверху покрыта материя. Зачем материя покрыта? Вот этот пластик за 60 лет, он уже полопался и не не представляет, гибкое. Его если вот, <смех> вот так вот гнуть, он лопается кусками. Ну, видать, межвитковое замыкание плюс вот эта шуба. Потому что дверь-то ходишь, открываешь на улицу. Туда-сюда. Вот оно и получилось замыкание. Ну, сейчас, слава богу, все нормально. Но! Тут вторая проблема. Как же? Беда не приходит одна. Одну решил... У меня как бы все хорошо, чеки, пики свет есть у меня. Тут вот сейчас я посмотрю, включу свет, тут вторая проблема. И вдруг смотрю, я вчера, а что за херня вот эта? такое никогда не было, Потрогала, там мокрое. Не понял откуда, как будто на чердаке ведро воды вылили возле трубы. Откуда это? Вот, действительно мокрое все, но откуда там? Казалось бы, вот дымовые газы идут, они наоборот должны кирпично нагревать, там все, даже мокрое, но должно быть э, э, вообще высушиваться. Однако наоборот, там столько воды, никогда такого не было. Полез на чердак, вот, сначала не понял в чем дело, но потом понял, сейчас я полез на чердак. Это я на крыше, вчера было очень темно, ничего не видно, я не снял. Вот сейчас утро, и объясню что получилось вот труба выходит в крышу земля играет и получилось что крышу подняла а печь осталась и вот здесь между вот этой трубой вот по этой глине там была щель буквально в палец толщиной ну и скажем 95 процентов дыма конечно шло в трубу а вот эти пять процентов проникали сюда и что получалось? Вот этот воздух нагревался, нагревался, нагревался, нагревался. А потом эта печь остывала, а тут-то воздух теплый, А так как печь и кирпич холодный, вот этот теплый воздух конденсировался на этих кирпичах, и они все мокрые были, мокрые. Это я вчера вечером залез, вот эту щель за замазал кое-как, потому что, ну, воздух <клёх> печной Печные газы сюда, они довольно такие горячие, могут воспламенить крышу, у меня дом сгореть. А сейчас что, вот глину Где показать? Глину, ее можно, вот она вот мокрая в этих щелях, можно вообще достать вот. Что я сейчас буду делать? Возьму карандаш туда утрамбую, вот и замажу. Тут было все штукатурено. Вот оно все вот это вот. Это мокрый кирпич. Это не цвет такой. Он мокрый. Вот. Мокрый. Вот эта вся штукатурка. Она осыпалась сюда. И до того, что там протекла, и я в комнате увидел протечки на стене. Может кому-то пригодиться. Я не знаю. Она со всех сторон мокрая, Со всех. Я не знаю, что делать. Ну вот как результат. Вот эту щель задел. Это первое. Ну, то второе. Вот это окно открыл. И, и дверь открыл получается вот этот горячий воздух даже если горячий воздух от этого кирпича нагревается вот и тут из-за него конденсат получается сейчас такого не должно быть потому что она будет проветриваться и все этот сети теплые газы дымовые они будут улетать туда вот такой выход вот ну вот это очень очень опасно и такие щели оставлять если оно и дальше будет сыпаться вообще будет дырка сюда и огонь может идти не в трубу а прямо сюда в помещение тут горят же дома да сколько угодно каждый год не хотелось бы ну вот она глина берешь туда вот трамбовываешь от чего это я сейчас январь это я делал осенью прошлого года где-то когда тепло было в сентябре, наверное, готовился к земле Все это было штукатурено, нету штукатурки, вся осыпалась от сырости. Вот она, видите? Смотрите свои печи. Вот оно все, ну что это? Она все мокрое. но ну, разве может быть такое? Я вообще сначала удивился, он ну, как печь? Может быть мокрая, это просто удивительно. Она же должна быть горячая, она должна быть все высушенная, пересушенное должна быть. Нет, блядь, вот такое. Ну, на сегодня, на сейчас, у меня такое объяснение вот этому делу. А как она на самом деле? Ну, от чего она может быть? Ну, только как конденсата. Откуда конденсат? Ну, с этого воздуха. А почему он здесь конденсируется? Ну, потому что это холодное. Почему оно холодная? Потому что остывает. Вот, вот, блин, а век живи и век учись. А никто же не подскажет. Приходится самому доходить до всего. В общем, прихожу к неутешительным выводам и забегая вперед, могу порекомендовать, посоветовать тем, кто не занимался цветочным бизнесом, знаете, лучше и не занимайтесь. А... Конкретно в зиму уходить, вот с зимы начинать цветочный бизнес, это вообще кукам, если вы ни разу не занимались, если у вас нет денег. Понимаете? Теперь перейдем к существу вопроса. Вот цветы. Вроде бы, да, вот, вот они. Ну, такой красивый, да? А, ну, чудо. А он не растет. И этот не растет. И этот. Для меня была загадка Почему они не растут Я думал сначала что от лампы Идет излучение и они как бы вот чувствуют А сейчас понимаю что Может быть излучение А может быть и нет От чего? Холодно корням Как бы градусник вот сюда ложил Было 20 Ну думаю, ну что 20 Ну, 20, ну как ну. А потом что додумался А я положил градусник вот так вот Вот Лежит он уже минут 10. Сейчас не знаю, будет или видно, сколько там. Или не будет видно. Ну, короче, плюс 8, да? Видно, да? Плюс 8 корням. Так что же не будет расти? И вот наблюдая картину. Не растет, не растет, не растет. Раз, раз, раз. И засох. Вот они, засохшие мои. Или в состоянии. А температура тут 25. А столы холодные. Какой выход? А вон, электроплен. Ложи сюда, подогревай. Все вроде бы нормально. Но сколько нужно денег для электроподогрева? Сколько нужно денег для освещения? Сколько? У меня денег нету. Поэтому я вообще смотрю, по деньгам, что построить э, теплицу, заниматься цветами, там, огурцами, там, помидорами, что построить магазин. Фу, денег одинаково. Кажется, вроде бы, меньше денег. Подумаешь, там, э, две палочки поставил, пленка обмернул, вот тебе теплица. Вы посчитайте, сколько денег уйдет туда, чтобы отопить ее, вот когда минус 30. Вот сколько денег? И второе, что вы будете сидеть, не спать ночами, днями и все кидать, кидать, кидать, кидать до того, чтобы натопить. Хотя бы. Хотя бы плюс 10. Вот у меня сейчас две мысли. И я не знаю, что делать. Или в таком состоянии, полуобморочном их продолжать. Не знаю, выращивать или что. Содержать, наверное. До весны, пока не станет тепло. Или все-таки поставить электроплен, пойти на убытки чтобы они росли вот пустое пространство оно было заполнено чем да вот такими цветами а куда они делись а все пипец вот она превращается вот такой ну что это все болеет болеет и умерла. почему ну потому что у корней плюс 8 что же она будет расти должно быть плюс 18 минимум лучше 20 22. Не выдает, я не знаю что. Ну когда тут 25 а от стола плюс 8. Ну и что? Ну и что тут? Ну тут 25, а корни то Вот она вот в таком состоянии, не знаю, месяца или два. И, и не засыхает, и не растет. Ну, какой-то литургический сон. Вот калеоса можно выращивать. Ну, растет он. Вот э, как она называется? Э. <свист> не Шольце, натера а энотера. Энотера, да, потихоньку развивается. но некоторые шиб, сдохли. Вот это вот как бы и не то, и не все, и не растет, и это вот не растет. Некоторые только растут. Почему? Черт знает, почему? Сильно, наверное. Растет и размножается когда она вырастет до такого состояния его бы оп черенковать и пусть она дальше густится, густится, будет такой пышный кустик с четырьмя желтыми лепестками отлично смотрится, но не растет она, я не знаю сейчас пойду еще посчитаю во что это мне обольется плюс просто штак растилать нельзя иначе она опять даст температуру какую, не знаю, вчера было сколько у меня на том плане Плюс 28. Ну, блин, это что-то жарковато даже, наверное. Ну не знаю Не знаю. Пробовать. Да, можно пробовать. А где деньги? А если пролетишь? Вот ну, думаешь, или верь круть или круть верть. Оно выходит на одно и то же. Вот пеларгония. Ну вот стоит. Вот, ну плохо, и плохо. Вот. Вот. Почему? Ну потому что корнем плюс восемь она не развивается в таком состоянии <смех> вот это уже я отрезал потому что засохла это засохнешь она по боковое он еще тоже вот вот смотрите раз засохла вот два вот три вот это вот она не растет и оно, ну, считай скоро отвалится листы вообще <смех> листов не будет <смех> не растет вообще пеларгония мне вообще не нравится <смех> да бог с ней. но вот эти вот эти то мне жалко пеларгони то хватает в деревне вот такого нету чуда и вот фиалки не растут они все если в таком состоянии даже поддерживать они они не дотянут до весны понимаете ну, думаю 99 процентов если нет что но не дотянут вроде бы дернулось и все и стоит дернулась когда была температура ну что мне 40 тут держать что ли блин поэтому под столами должно быть отопление водяное. Это дешевле, чем электрическое. Понимаете, вот в чем у меня проблема. Вот у меня печка сложена из бесплатного кирпича. Если был там бак и трубы сюда были. Дров я бесплатно могу натаскать. Главное работы, работы. И нужно таскать дрова не осенью, а только весна, только снег стоял, открылась. Идешь по деревне, палочка лежит, взял ее, идешь дальше, еще палочка, ты с машины упала, принес домой, идешь возле двора какой-то нерадивый хозяин, дров привез, и лежат они бесхозные, никому не нужные. Ну, взял Полено, ничего не обеднеет. Дальше идешь, кто-то съехал, ну кто-то, допустим, старики жили, умерли, или их забрали куда-нибудь в город жить, в коммунальную квартиру. А дрова лежат, кому не нужны. гниют они. Ну, не знаю, пару чурок взял Ничего, не убудет от них Это не воровство Когда мне жить не начну, а у людей пропадает Ничего страшного Вот было бесплатное отопление Понимаете? Сделать так, чтобы на самоходе оно шло сюда Ну, во всяком случае, может быть Такой самый слабый, слабенький Моторчик сделать Чтобы прогоняло Теплый воздух Вот корням бы был подогрев Бесплатный если бы все эта система была уже, водяное отопление. Или тут под столами можно просто большие радиаторы поставить. Воздух бы нагревался. А, опять. Да, водяные, не электрические, водяные радиаторы. Был бы бесплатный подогрев. Что уже можно было развивать, Только работа, работа, работа. А в электропланы нужно деньги вкладывать. Во-первых, их покупать. Я не знаю, какая тут температура будет. Я не знаю. Ну, сейчас расстелешь. Ну, есть у меня электроплан. Ну, и что? Ну, расстелешь. Ну, выдаст градусов 40. Ну, и, ну, и что дальше? Шо, провода нужно покупать. И зажимчики. И реле времени тоже рублей 800. Вот. А без этого никак ну, не дотянет она до весны. Вот, мне кажется, вот это замерло и стоит. И это замерло. Нет развития. А вот, вот это, ну, просто, я считаю, погибло. Вам показать. Ну, вот вот уже все и погибло. Он гибнет. Гибнет, потому что холодно. А температуру я бы и рад дать, но нет возможности. Ну, потому что я могу вот температуру дать, а потом на что я буду в магазин ходить ни на что. Мне на Ютубе никто ничего не кинет, да? И это так и это. Что там кинет? Копейки. Кому? Кому на Ютубе кто-то что-то кидал? Вот. Ну, реклама. Ну от рекламы получать те кто на кого миллионные просмотры те получают. А тут что там получишь? Ничего не получишь. Не знаю что делать. Пойду-ка я сейчас посчитаю наверное. Лучше что это что это обойдется.